Друзья, вот такой у нас полив, вот такой распылитель, он переставляется буквально на одном месте, если он стоит там, буквально ну, 5-10 минут, сейчас пойдет капля сверху. Здравствуйте, уважаемые друзья, ну мы поливаем обычно водой всегда поливаем поверху, по хвое, то есть ставим ее ставим распылителей. И у нас такой распылитель. Вот. вот ставим его на отдел, он довольно нормально идет и вот здесь даже вот. Мелкая капля, хорошо, потом он образует крупную каплю на сетке, вот как дождик, видите. Итак, 5-10 минут на один отсек, то есть протаскиваем его сюда, и он поливает практически все. Но обязательно следим, конечно же, где не дополивалось, дополиваем. Опять же, вот с таких распылителей, то есть ни капельного полива у нас нет. Не автоматического. Мы поливаем все сами каждый день. Поэтому советую всем поливать. Почему поливаем каждый день? Потому что мы каждый день видим растения, каждый день за ними наблюдаем. Каждый день мы видим, как они растут. И это дает хороший результат после того, как они уже восстановятся после посадки. И уже они как бы восстановились, они сейчас идут в рост и до октября будет расти по всей длине вот этого прохода вот этого отделения то есть на каждый раздел он 3 метра а так у нас их раз два три 4 5 6 7 на каждый раздел то есть по 5-10 минут и там поверьте потом вода стоит прям она во-первых вот если можно видеть на туи, вот видите, там прям кап, капли очень хорошие. Хвоя поливается очень хорошо. И она и каплями большими, она пробивает корням. Ну поверьте, 5 минут хватает такого полива. Он до суда на капли долетает. Это мы стоим в метрах трех. И так поливаем каждый день, каждый день мы обязательно поливаем. И вам советую поливать, потому что это дело необходимо. Вот уже капля собралась на сетке. Это как дождик получается, видите? И мелкое распыление идет, и сразу же идет и крупная капля. Но это я еще далеко поставила, она еще. Бог туда тоже бьет, но Бог тоже не хорошо. Это крайний теневик просто, и уже как бы туда на дорожку льется. А так, если посередине где-то отделение, то мы ставим в разные стороны, и она бьет хорошо. И на следующую грядку в другом отделении тоже падает у нас капля. Распыление очень хорошее. Если мы пойдем посмотрим в другой, вот здесь видно, что елка вся. С этой стороны, например, у нас вся прям в капли, Она вся в капли и довольно красивая. И так нужно, а как, в пахвое поливать самое, самое благоприятное для них и самое лучшее, понимаете? Причем ну, мы хотим воздух подвести, действительно, чтобы у нас было, как вам сказать, еще и с воздухом она будет распыление вообще. Но тогда не будет капли сверху, которая как бы падает под корень и тоже довольно-таки хорошо ее заливает. Вот видите, уже капля образовалась на сетке, если потрясти, то она как дождь, так бух, падает, вот красиво. Это распылитель, распылитель неохота рекламировать фирму, ну желтенькая, вы узнаете, вся эта фирма. Очень хороший, с фильтром стоит у нас там фильтр, здесь фильтр. Ну, напор тоже хороший, там до 4-5 атмосфер. Поэтому хватает, говорю, 10-5 минут. Вот если мы сейчас заглянем, туда там вода стоит, скорее всего. Под каплю просто лишний охотник. Ну, вот так если большой, тоже. Уже полоть надо тоже смотреть. Вот так мы поливаем, вот у нас вот теневик, если можно видеть, вот видите, да, со всех сторон сетка, эта боковая останется на зиму сверху, сетка снимется, сюда солнце и мороз, ну ветра, конечно, задувают, а сейчас мы, скорее всего, будем сетку отбивать от пыли и посмотрим, какая на ней грязь. Вот если можно видеть, грязь пошла, видите, это пыль нагнала. И надо где-то примерно раз в неделю обязательно смывать. Обязательно смывать. И к вот сверху мы идем вот так. здесь не так сильно. Просто я смывал недавно, а вот здесь вообще грязь. Вот грязь прям идет. Раз в неделю обязательно смывайте, или это все будет на растениях. поливаем например распылителем если многие спрашивают как поливать как поливать прямо вот так ставите сверху на тени подержали секунд 5 дальше дальше дальше дальше и вот так вот видите вода стоит уже у нас сегодня было 36 я не знаю как в других регионах но поливать очень много и часто. Но в основном поливаем вон теми распылителями, которые веерными, довольно-таки успешно. И здесь все. Вот. вот посадили елку. Вот так поставили распылитель. Подержали прямо на елку. Раз в неделю ее надо заливать все равно, хоть и вежными. Раз в неделю надо хорошо прям заливать. Прям идти вот так по всем грядкам, чтобы вода разно стояла. Это хорошо, она там покоя в тогда, но вот так лучше. Или проще, даже без него. Ну, смотрите, чтобы корневая не была выбита Поливаешь сразу голубая, значит цвет меняет, кажется что зеленеет ну, Может зрителям что показаться, голубая. что она зеленоватая ну, да, Вот зеленая, говорит. вот голубая да. Может показаться после полива, <laughs> что она голубей. Ой, зеленеет, но на самом деле это не так. Вот зеленая елка, можно видеть, что это зеленая, действительно, обыкновенная. А это ель колючая. Ничего, как в мороз они вообще голубые-голубые такие стоят. И как я обещал, вопрос от подписчиков в конце. Меня постоянно спрашивают, много подписчиков и просто зрителей. Какую сетку мы используем? Мы используем сетку для притянения 55 процентов То есть 55 процентов, вот здесь у нас одинарная идет, наверху одинарная идет А вот эти боковушки, они идут двойные Производитель, ну она с нашей области ростовская, один разбрали брали турецкую, но не очень понравился. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Сборик. Всего доброго, удачи!